Приветствую всех подписчиков Гати моего канала. С вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео. В общем, я начинаю, друзья, серию видео по криптобуксам на проверку на вывод. Это часть первая. Пять буксов я взяла, чтобы видео сильно длинным не было первый букс Криптовин, Самый мой такой любимый. Давайте его проверим на вывод. Значит, Ну, серфинг, рекламу просматривать, все мы умеем. Это я показывать не буду. Просто покажу то, что буду показывать, что букс работают. Они платят. Прежде чем идти на вывод, я сейчас... У меня 3,540... 8, 2, 3. Я хочу купить эти самые. Так. Кликаю. 548 монет у меня на балансе. И теперь будем выводить вывод. Фаусет пай. И, и и что надо? Пароль. Кликаю вывести. Загорела зелененьким. Идем на фаусп. Я перезагружаю страничку. До тысячи монет. Вывод инстантом. После тысячи вывод обрабатывается в ручном режиме. Криптовин пятьсот сорок восемь биткоин сатош 9 декабря. Так, следующий букс ⁇ FreeClaim 4U ⁇ Значит, здесь у нас что? Тоже биткоин. У меня 756 монет, это 40. Ну, здесь коины. Все мы знаем, да? 44 монеты. Кликаем ⁇ Вывод ⁇ Вывод. 756 токенов улетело на Как Сколько там? 44 монеты было. Перезагружаю страничку. FreeClaim 4U 43 Биткоин Сатоши 9 декабря. Так, следующий бокс. Это криптосад. Значит, у меня вот такое количество коинов. Также будем выводить. Найдет такая постоянная проверка. Так, а здесь я буду выводить в тронах. Кликнула вот на троны. Здесь email адрес от FaucetPay. Кликаю вывод. Все, good. Возвращаюсь. Перезагружаю страничку. Крипто САД. Вот один трон. И вот такое количество монет мне прибыло. Так. Следующий. Это ВИФАУСЭТ. Также здесь не забывайте ежедневный бонус. Зарабатывать, забирать. И вот у меня такое количество монет. Кликаю «О, «Вывод». Значит... Здесь несколько также криптомонет, как бы да? Но смотрите, чтобы было заполнено. Бывает, что пусто администратор пополняет и мы выводим. Значит, также я буду вот здесь выводить в тронах. И здесь нужно прописывать. Вот кликаем, в какой криптовалюте вы будете выводить. Кликаю 3 x Здесь 3x. Здесь. Адрес кошелька, привязанный к FawcetPay. Иду, ,ду ,ду. так, сейчас. Адрес возьму. Так, трон. Трон, трон. Где трон. Так. Иду, прописываю. Адрес кошелька. Разгадываем капчу. Вывод. И что? Монетки списались. Не все, но списались. Так, идем на домашнюю страничку. V. set. Вот такое вот количество монет. Пришло 0.58. 9 декабря. И на сегодня последний вот этот бокс. Старый добрый. Крипто джоки. Также будем выводить. ой Значит, вот такое количество у меня коинов. И здесь я буду выводить Так, тоже в тронах, друзья. Трон вот, кликнула. Сейчас я пропишу, пускай ниже. Значит, такое количество у меня 3x, видим. Сюда я пропишу адрес. Вставляю. Разгадываем капчу. Готово. Кликаю вывод. И баланс мой обнулился. Все, мои монетки улетели на фаусет Pay. Переходим на фаусет Pay. Я перезагружаю. И крипто Джоки. Вот такое количество монет. 9 декабря все замечательно все буксы платят все ссылочки кому интересно будут в закрепленном комментарии кому интересно работайте не интересно пройдите мимо всем удачи больших заработков берегите себя и своих близких баланс тоже обновился до новых встреч!